Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео расскажу, как удалить программы из автозагрузки Windows 11. Итак, первый способ. Нажимаем правую кнопку мыши на пуск и выбираем с вами параметры. Затем приходим в приложение и выбираем автозагрузка. Здесь у нас показана программа, которая автоматически загружается. Мы можем также их отключить. Для этого ползунок переключаем режим отключения это первый способ второй способ у нас идет через диспетчер задач нажимаем правой кнопкой мыши напуск выбираем диспетчер задач далее переходим во вкладку автозагрузка и также здесь можем выключить допустим microsoft edge включить и можно также любое предложение отключить третий способ через редактор реестра правой кнопкой напуск Нажимаем «Выполнить» и вводим рек edit Нажимаем «Да». И далее нам необходимо проследовать по следующему пути. «HK Current User», затем «Software», затем «Microsoft», «Windows», «Current Version», и здесь есть папочка run, вот. Э -э, в этой папочке у нас также имеются данные по автозагрузке. Чтобы их отключить, нажимаем правой кнопкой мыши и удалить. Вот. Э -э, следующий способ: нажимаем правой кнопкой мыши на пуск, выбираем выполнить и вводим команду shell двоеточие стартап и у нас с вами открывается папочка автозагрузки также отсюда можно удалить программы которые вам не интересны ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока